Секреты похудения. Отруби для похудения. Здравствуйте! Я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. Итак, секреты похудения. Отруби для похудения. Как правильно употреблять отруби? Отруби можно добавлять в любые блюда. Салаты, супы, гарниры. Отруби можно размочить в стакане кефира, йогурта и другого кисломолочного напитка. Отруби можно употреблять как самостоятельный продукт. Съел 2-3 столовые ложки перед едой или в перекус. Из отрубей можно делать отвары, смешивая с компотом, травяным чаем или просто добавить в остывший отвар, немного меда и лимонного сока. Можно залить отруби кипятком, выпить отвар, а отруби съесть, добавив творог или йогурт. Надо помнить, что отруби, как и любой другой сорбент, не следует принимать дольше 10 дней подряд. Необходимо сделать небольшой перерыв, если вы хотите употреблять отруби и дальше. Отруби противопоказаны при спаечной болезни кишечника. Также следует употреблять их с осторожностью при язве гастрите и 12 кишки в стадии обострения. Если соблюдать эти простые правила, отруби станут для вас палочкой-выручалочкой, особенно для тех, кто следит за своим весом и здоровьем. Отруби выпускают с различными добавками, как например с топинамбуром, морской капустой. Пачка отрубей стоит в пределах 50 рублей и при ежедневном употреблении ее хватит на 3-4 дня. Так что отруби – это экономный, вкусный, полезный и правильный перекус. Надеюсь, вам понравилась моя сообщение пожалуйста не забывайте подписываться на канал и ставить лайк и пишите комментарии мне важно знать ваше мнение и будьте здоровы всего хорошего